Пару слов для пессимистов. Дело в том, что ведь и я был таким же. Я все время думал, что не получится. Не сделают нашу Олимпиаду, не построят Крымский мост, ну, никогда не поднимется рубль. Так упадет все, все ждут же. Да, вы верите, что это вообще этично? Э, этично? Деми, мы в четвертом классе, мы даже слова такого не знаем. И таких людей у нас немало. Людей, ожидающих, что завтра рубль куда-то упадет. Если вы и правда верите, что рубль завтра упадет, я бы рекомендовал вам действовать следующим образом на рынке недвижимости. Вам нужно взять кредит в банке рублевый, с фиксированной ставкой по этому кредиту и на эти денежки вам необходимо приобрести объект арендного бизнеса, причем такой, в котором вы получаете незначительную часть средств арендных поступлений фиксированными платежами, а большую часть средств процентом от оборота. Ведь именно так всегда и стремятся договориться Всякие операторы, любые ну, там, продавцы, магазины, магазины шаговой доступности, да даже рестораны. Они пытаются сделать так, чтобы вот эта вот арендная ставка их не раздавила. А значит, чтобы она составляла определенный процент от их потока. Что произойдет, если упадет рубль? У магазина вырастут обороты в рублях, просто товары подорожают, вот и получится – ну, надо, конечно, брать такой магазин, который не продает что-то там суперпрестижное, может быть, ненужное в трудные времена. Ну, здесь лучше всего заходят в магазины шаговой доступности. Процент от оборота у этого магазина вырастет в рублях. Ваш процент по кредиту не вырастет. Вы начнете получать кратно больше денег, чем платите за свой кредит, за этот объект. Это правильно для тех, кто верит, что рубль у нас – унесется куда-то в космические дали. Я уже пару лет слышу про курс 1 к 100, и что-то я его не вижу. На этом, собственно, все. Верьте в родную экономику. С вами снова был Георгий Ураган.